Понимаете как? Вот, допустим, мы же сейчас часто встречаем и другие ситуации. Ребенок, мне родители приходят, говорят, ребенок по шкале Абгар родился 9-10 баллов. И все было хорошо. А как так случилось, что он вот так просил? Давайте так. Но родился это одно, а дальше идет рост и развитие. И участие родителей в этом не такое маленькое. И нужно понимать, что делать. И есть как бы прописные истины, которые тоже пересматриваются. Возьмите, допустим, учебники по педиатрии в разных странах по-разному видят. В разное, в разное время. Возьмите 20 век, допустим, даже то, что в моем веку это... 60-е, 70-е, 80-е, переписывается в сторону упрощения. Он последний учебник Исакова. Допустим, это детская хирургия. Дети, рожденные с тремором, не с тагмом, уже надо считать, с гипертонусом, надо считать нормой. Это о чем говорит? Что? Ну, проседает. Так жизнь сложна, что у нас весь 20 век, это век разрушающей науки природы, разрушающих технологий, и роста городов, в которых искусственная среда, в которых ну, достаточно не самая лучшая экология, климат, погода, все это же здоровье это не добавляет. Вот. Мы же этих детей... А Аути... Вот мы обследуем, допустим, ну, традиционное сельское население, каких-нибудь регионов, где сельского населения там больше 50-60%. Мы там, думаете, встретим аутистов? Да нет. Но если встретим, это будет экзотика. А в городе у нас вопрос аутизма ставится ну, от 25, а если придираться до 40%, и мы... Пообщайтесь с врачами, вернее с педагогами, которые не знают иногда, что делать. Кто-то пытается дать внутриутробное музыкальное развитие. Ну, вы понимаете, что каждому времени свое. А есть еще у нас идея плавать раньше, чем ходить по Черковскому. И это тоже все. И вот мы все, когда начинаем собирать, суммировать и анализировать, Поверьте мне, мы всегда найдем причину, где мы, не в ту с... где мы вытащили из него ресурс, который должен быть идти на рост и развитие, а мы его перекинули куда-то на попытку его опередить возраст, и... а потом мы получили... Нам же все равно биология, она первична, понимаете? Он должен расти, развиваться, системы жизнеобеспечения, они требуют своего ресурса. Ну вот, и мы тогда должны понимать, что как, где здесь мы виноваты, а где мы невиновны. Где по незнанию, а где, может быть, просто по халатности, где-то... А еще есть семьи же, в которых двое-трое детей, а боль... и больше. И мы, они понимают, что вот мы первого вырастили так, а второй вот у нас тоже как-то сам вырос, а третий вот у нас получился вот с такими-то проблемами. Ну, извините, одного вы первого вы родили, когда было 20+, второго вы родили, когда вам было... 30 а третьего родили когда вам было под 40 но ну, вы должны понимать что это дети с изначально разным вот инвестиционным родительским ресурсом и вы же, вот этот вот первичный это материнский отцовский капитал должны учитывать что одно дело когда он родился в естественном на пике вашего гормонального фона и вашего здоровья, а другое дело, когда он родился, когда ваше здоровье просевшее, и уже организм имеет определенный пробег. Давайте так, поздние роды, тут много мы, я сталкиваюсь с тем, что двое детей нормальные, третий да он, или четвертый ребенок да он, опять мы тогда будем туда лазить с вами. Мы должны понимать, что есть понятие «последыш». Это же тоже есть. Это в больших семьях, где много детей, есть понятие. Почему? Наследство оставляли последышу, последненького, потому что он более слабенький, родился у более старых родителей и так далее. И вот они, ну, всячески... Он самый слабенький, самый любименький, ну и так далее.